So. I right I go. Ну что, приветствую всех на канале Тарой Елена. Сегодня у нас тема которую вы просите, она посвящена предстоящим праздникам неувлюбленных. Наступил февраль, и впереди нас ждет увлекательный месяц, который для многих из нас откроет новые отношения, либо упрочит какой-то фундамент тех отношений, которые вы уже имеете. И тема ваша звучит так. Что же хочет ваша женщина, но никогда об этом вам не скажет? <смех> Удивительно, правда? Странно даже, почему она не скажет? Что в глубине ее? Какие фантазии? Но это могут быть не обязательно сексуальные фантазии, но так как вы просите меня взять ваши любимые карты Декамерон и Монару, то, естественно, для вас сегодня спецвыпуск. И, как видите, начала я его очень игриво. Ну что ж, может быть, я прибегну к своим любимкам картам Киппер. Почему? Потому что здесь ситуативно можно посмотреть какие-то моменты, которые вас ожидают, да, в будущем вашу пару. Ну. Это если будет необходимость. Сегодня я бы хотела сделать, наверное, два варианта для тех, кто хочет, опять-таки, развивать свою интуицию. На моем канале много желающих именно развивать свое вот это вот шестое чувство. Чуйку, да? И особенно в отношениях. Я очень рада, что у меня такие удивительные зрители. Всем огромный привет! Всем пожелания чудесного времяпровождения с любимыми. И кстати, я придаю привет огромный тем зрителям, тем активным участникам именно канала Второй Лена, которые участвуют в жизни канала. И если вы хотите стать активным участником, пожалуйста, пишите мне на электронную почту. Я очень открыта для любого общения, тем более дружеского, тем более такого, скажем так, эзотерического. Я общаюсь со многими тарологами, с многими людьми, и для меня мир – это огромные возможности. И, в принципе, этот канал я открыла для того, чтобы... Каждый из вас, мой дорогой зритель, стал не просто подписчиком этого канала, а участвовал в своей жизни на все сто процентов и был бы счастлив. Ну что ж, аудитория у меня в основном мужская, как вы все прекрасно знаете, поэтому обращаться я буду к мужчинам, и тема звучит, в принципе, чего хочет женщина, да? Но никогда не скажет. Но если вы женщина и зашли ко мне в гости, либо вы подписчица моего канала, что ж, вы можете переставлять местоимение «он» на местоимение «она». Ну что ж, я начинаю выкладывать вариант номер «раз». Да, начну с декамерон. А вы можете расслабиться и, скажем так, мальчики, девочки, да, сегодня буду говорить так. И представлять себе любимую, любимого. Ну, я буду обращаться к мужчинам. Представляйте вашу девочку, да. А я буду смотреть, чего же она хочет. Но никогда не скажет. также я посмотрю вас в этом раскладе И у меня будет целых две карты вывода чего ожидать от этих отношений ну что ж у меня на обороте Дикамерон, такая неприличная карта она называется паж мечей я могу сказать что вы наблюдаете за своей любимой у вас постоянно есть возможность где-то наблюдать может быть через соцсети есть такой момент но вы человек, ну, который достаточно, скажем так, очень сильно скучаете, да, очень игриво относитесь к своему, своей девочке. То есть у вас огромная заинтересованность в этих отношениях по первому варианту. Если это так, если вы нашли себя в этой ситуации, значит, вариант вы загадали верно. Теперь я посмотрю на Монаре. Так, чего хочет ваша девочка? Но об этом не говорит. Карта вывода. Двойка кубков, прекрасно. Здесь действительно карта влюбленных. Здесь отношения, которые давно существуют. Ну, скажем так, по монаре эти отношения болезнены. Я могу сказать, что здесь некая, ну, как бы... Некое давление у, есть э, на девушку, да, со стороны мужчины. Э, скорее всего, это ревность, судя по тому, что выходит паж мечей по первой колоде. Я могу сказать, вы сильно ревнуете ее. Возможно, она очень для вас, как сказать, слишком хороша, да, чтобы вы ее не ревновали. Возможно, так. Давайте я выложу кипер. Так. И карта итога по кипер. Наоборот, кипер у нас карта свиданий. Ну что ж, вы как голубки, когда вы встречаетесь, либо когда у вас будет эта встреча, вы почувствуете что-то невероятно сладостное, потому что все три карты слияния, да, вот по оборотам колод, говорят мне о том, что вы, молодой человек, который смотрите сейчас на этот вариант, вам не терпится увидеться, вам не терпится по двойке кубков сблизиться с вашей любимой. Ну что сейчас будем смотреть ее. Тайные желания, да, ее как бы... Именно такие тайные желания, которых она никогда вам, ни при каких обстоятельствах не скажет. Возможно, у нее есть кто-то еще, скорее всего, об этом. Об этом вы бы хотели узнать, да, насколько она вам верна. Давайте посмотрим. Сейчас мы разгадаем, что у нее в сердце, да. Карты нам это расскажут. По самой главной карте, первая, да, которую я открывала на своем раскладе. Я могу сказать, что характеристика вашей дамы сердца это карта Верховная Жрица. То есть, это женщина, которая завладела вашим сердцем далеко и надолго. Она представлена этой картой в Декамерон еще с позиции того, что очень сексуально. Она владеет техниками обольщения. Очень мало мужчин может устоять от ее чар, да, если говорить старинным поэтическим языком. Она может выстраивать отношения с позиции женского лидерства. Да? То есть для нее отношения это удел Чувственных наслаждений, это удел по десятке воды, которая выходит на монаре, удел гармонии, удел чувственных каких-то огромных открытий, что ли. Да, вот в слиянии с картой 8 по Кипер, я могу сказать, она очень таинственна, загадочна. Она любит играть разными образами ее вот по вот этим тройкам да связки карт я могу сказать, что тайная вот самое тайное чего вы никогда не, не смогли бы узнать, если бы не смотрели мой расклад, это то что очень часто она фантазирует, она придумывает невероятные какие-то как бы приключения у себя в голове и стремится пережить их в жизни. Она, в принципе, очень интуитивный человек, она обладает огромным шармом, и каждый мужчина, который встречается на ее пути, практически каждый в той или иной степени не может ее забыть, Да, он как бы очень много мужчин, в принципе, по вот этой карте кипер, я могу сказать, больше бросаются скорее на ее образ, чем на суть. То есть она умна, но этот ум, эту мудрость, она никому не показывает. Скорее она закрыта да, для всеобщего как бы... Ну, как бы сказать Не раскрывает свою суть До конца, но Если говорить о сексуальности То сексуальность здесь зашкаливает Да, по десятке кубков Максимальное количество малых арканов кубка в страсти. Да? Здесь, в данном случае, в этом раскладе, я рассматриваю это не как отношения семейные. То есть мы сейчас не смотрим, даже будучи с ней, допустим, если вы мужчина в браке с такой женщиной, вам можно только позавидовать, потому что эта женщина для вас будет интересна всегда. В каком возрасте она не была, каким бы и не обладал там, не знаю, перечнем скажем так, <смех> бытовухи, да, эта женщина будет интересна вам всегда. Почему? Потому что она обладает магией перевоплощения. Ну что ж, я поздравляю тех, кто выбрал этот вариант. Если вы не встретили такую женщину и загадали этот вариант, у вас есть перспектива встретить такого человека. Но в данном случае перспектива не обозначает, конечно, ваше дальнейшее ну, как бы, как сказать, соединение, да, ну, перспектива у вас есть. То есть, вы... этот расклад я могу назвать немного таким, знаете, для вас с магическим оттенком. Почему? Потому что делаю я его накануне Дня влюбленных. Я специально сюда вкладываю свои свои силы для того, чтобы вы смогли разглядеть, почувствовать такого человека. Либо этот человек уже есть в вашем пространстве, но вы не могли переключиться, не могли знаете, как свой взор увидеть то, что перед вами, да, вам то, что перед вами открыто. Вы как бы внимание свое, допустим, отвлекались на кого-то, либо что-то другое, и вот как бы этот расклад предлагает вам посмотреть в своем окружении, да, либо вы встретитесь такого человека, еще раз говорю, либо этот человек уже есть в вашем пространстве. Что такое ваше пространство для дорогих зрителей, да? Это пространство, в котором вы чувствуете, что вы находитесь в своей, в своей зоне комфорта. То есть если вам с таким человеком удобно, легко, э, чувственно, приятно находиться, то это именно то, о чем я здесь говорю. То есть это явно не рабочие моменты, это явно не какие-то случайные какие-то встречи, это именно то взаимодействие, о котором вы помните с какой-то сладостью, вспоминаете в своем сердце. Да, сколько бы лет у вас, допустим, не было там, периода разлуки, да, если вот говорить об этих трех картах, то я могу сказать, такой человек в вашем пространстве есть. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Ее все-таки желания, которых она никогда не скажет. Ну, она уже верховная жрица, естественно, она не может сказать вам о своих желаниях. Она такая, по сути, женщина. Ну что ж, вижу здесь мысли, ваши мысли, молодой человек, да, по карте Кипер. А мысли такие, что ваша вот эта вот женщина, которую вы загадали, у большинства зрителей, которые сейчас смотрят, когда-то была с вами, но по причине, восьмерочка кубков, да, по причине какого-то, может быть, невзаимодействия долгого, вы сейчас находитесь на расстоянии восьмерка кубков. Кто-то от кого-то когда-то ушел, но мысли о том, чтобы вернуть эти отношения, потому что рядышком выходит по Камерон, король кубков. Любовная сцена здесь изображена на картах. То есть ваше желание в данном случае ваши, да, ваши мысли о том, чтобы вернуться, да, либо вернуть эти отношения. Сейчас это ваши, ваши три карты. Сейчас посмотрим центральные карты расклада первого варианта, все-таки мысли вашей женщины. Ну что ж, император, представляете, вы для нее главный мужчина, кто бы сейчас меня не смотрел, для этой женщины вы главный мужчина, но... К сожалению, я здесь вижу четверочку мечей. То есть, карта закрытия женщины по отношению к вам, тикамирон, То есть, сексуально к вам она закрыта. И карта гроб, которая, 19-я карта колоды кипер, выходит здесь. То есть, здесь тайна в том, что женщина неуловима для вас. В данном случае она, она не то, что закрыта к вам, она скорее закрыта для общего обозрения. То есть, вам сложно ее может быть по этой карте да вот теперь я понимаю паш мечей вам сложно ее где-то идентифицировать да в каких-то моментах вы собираете информацию но это вам сложно сделать потому что Женщина достаточно умна и много о себе не рассказывает, не раскрывает. Вам бы хотелось о ней знать больше. Но вас она считает главным мужчиной своей жизни, даже если видите, вы не общаетесь. Вот такая интересная здесь вы была фабула: что она об этом хранит большой секрет по карте Гроб, что вы для нее главный мужчина. Это удивительно, конечно. То есть, здесь была либо ссора, либо какой-то конфликт. Здесь был уход, да. Вижу, что уход был все-таки со стороны мужчины, потому что это мужские мысли о, о том, что я когда-то ушел из этих отношений. Ну, скорее всего, у вас был, были причины сделать, поступить так или иначе. В данном раскладе, в данной теме а, расклада я не буду говорить о том, какие были причины. Меня больше интересуют все-таки тайные желания вашей дамы, а, собственно, и которые она не озвучивает вам. Давайте смотреть далее. Ну что ж, неплохие карты. Семерка кубков. Карта слуга огня, то есть это паш земли у нас получается. И плохое здоровье, плохое самочувствие по кипер. Здесь выпадает мужчина в состоянии не очень хорошем по отношению к этим взаимодействиям. Я понимаю, что вы много мечтаете. Много думаете, да, по семерочке кубков, декамерон. Много думаете о том, насколько были важны ваши чувства для вас. И для этой женщины, возможно, тоже, потому что все-таки двойка кубков. По двойка кубков у меня лежит королева воды. Это ваша любимая женщина, королева чаш. Собственно, верховная жрица – это такая женщина, которая, возможно, когда-то к вам была нежна, близка вам и согревала вас в какие-то сложные периоды в вашей жизни, потому что здесь я вижу, что вам сейчас нелегко. Слуга огня, вернее, в эта карта, знаете, такой не то, что даже тоски, это карта ощущения того, что что-то потеряно, и что вы бы хотели вернуться, вернуться исправить что-то. Это карта досады, карта разочарования в самом себе. Если говорить о вибрационном моменте сейчас, держа эти карты три карты, я могу сказать, вам очень плохо, морально плохо от того, что на физическом даже плане, Плохо от того, что вы не можете прикоснуться к любимому человеку, что вы не можете обнять его, что вы не можете побыть вместе. У вас зашкаливает близостный план. Очень много по этому поводу, по «семерке чаш» мыслей, именно чувственного такого, знаете. Здесь я могу сказать, люди скучают друг по другу. Так как эта позиция находится рядышком с позицией желаний вашей дамы, я могу сказать, что она видит ситуацию так, как она есть, в какой бы вы да, не находились, в вашей личностной там, ситуации развода, допустим, либо у вас нет возможности встречаться, либо у вас там многоугольные фигуры, я сейчас все варианты проговорю, но, дорогие зрители, дорогие мужчины, ваша женщина вас тоскует, тоскует на физическом плане. Ее тайное желание, чтобы по семерке кубков у вас был взаимодействие, чтобы вы каким-то образом сближались, чтобы вы не терялись, то есть она видит, понимает, насколько вам плохо. Возможно, по пажу мечей у нее есть возможность знать о вас что-то. Но я могу сказать, по двойке кубков и карте свидания на оборотах не очень острая нехватка свиданий, близостного плана. Здесь, кстати, тоже под картой свидания лежит карта главной женщины вашей, по кипер. Очень ждет от вас проявление, да, вот тайное желание, чего никогда не скажет женщина, так как по четверке мечей она закрыта к вам, да, тайное желание, чтобы этот император, да, который выходит на Монаре, который, возможно, да, раньше был мужчиной слишком волевым, что ли, слишком давил в отношениях, слишком навязывал свое мнение, которое только единственно верное. Вот чувствую, что в этом был ваш какой-то конфликт, потому что женщина свободолюбивая, я уже говорила, верховная жрица, женщина мудрая, женщина, скажем так, не десятка, она в принципе, по жизни идет гордо поднятой головой, ну, как бы, да, и с таким характером не неслабачки, да, скажем так. И, возможно, здесь коса на камень нашла император и верховная жрица, такой непростой союз, скажем так. И Здесь вот карта досады, да, досады, что мы не вместе, и что нам порознь хуже, чем когда мы, грубо говоря, были вместе, но, возможно, чего-то не могли там достичь да, какого-то консенсуса, какого-то мира на двоих, возможно, помехи. Были помехи, так как это мечи, были помехи здесь вот, на вот этой карте, да, рядом с императором, были помехи со стороны мужчины, Возможно, по карте «Император» мужчина был не свободен. Такой тут -то тоже вариант рассматриваю. Опять-таки ваши вот треугольнички, ваши многоугольнички, ребят. Делайте выбор, потому что я вижу, что вам плохо. И ваша женщина, она, в принципе, ждет от вас, собственно, семерки кубков. Она ждет от вас кубков. Она ждет от вас проявлений, чувств. Женщина очень страстная. Вот ее характеристика – это страсть. Видит она вас королем кубков, страстным молодым человеком. То есть, в принципе, она скучает по вашему близостному какому-то взаимодействию. Возможно, вы для нее сыграли такой, знаете, образ человека, который раскрыл эту женщину, открыл в ней, собственно, эту верховную жрецу, воспитал в ней такого... Как вам сказать, открыл в ней женщину по-настоящему, да, вот какой-то чувственный план. То есть я здесь чувствую вибрационно, что Верховная Жрица стала таковой с вами, с королем кубков. То есть как бы то ни было, здесь тайные мысли, о которых она никогда не скажет, это то, что вы главный мужчина, что она скучает. Я посмотрю еще три карты. Да, был уход. Карта «Луна» по Декамерон. Был уход такой не очень приятный для вас обоих, потому что вы любили друг друга по двойке кубков. Мне теперь все понятно, откуда это томление. Карта «Тройка мечей» говорит о том, что здесь совершенно верно был трехугольник, либо еще какая-то многоугольная фигура. Неважно. Но здесь присутствовала другая женщина. Вот она выходит. Которая разбила ваш союз, к сожалению. Да, карты очень многозначительно да, показывают, насколько здесь случилась ситуация, да, как бы мысли, мысли о том, что ну, мужчина, собственно, <laughs> мужчина поставил женщину в не очень неловкую ситуацию, где где она как бы... Как вам сказать? Она закрылась от того, я теперь понимаю, что вы ее поставили перед фактом. Фактом того, что у вас есть другие отношения. Возможно, до того, как вы начали встречаться, вы не озвучили этот момент. По тройке мечей вы сделали очень больно вашей даме, на которую мы сейчас смотрим. Поэтому она по карте Луна приняла решение, что эти отношения как бы ей сложно не было, да, как бы вы не были любимы, как бы вы не были главным мужчиной в ее сердце, но она приняла решение быть без вас. Вот, так, вот такой здесь, к сожалению, а может быть и к счастью, знаете, все, что происходит в жизни каждого человека, на самом деле играет огромную роль. Просто мы люди, мы часто, понимаете, мы ярлыки вешаем на то, что вот это плохо, это хорошо. На самом деле женщина все-таки испытала какие-то чувства, да, испытала эмоции с вами, вы выросли в этих отношениях. Возможно, вы сейчас находитесь в такой тоске именно потому, что была эта разлука, и вы для себя поняли, что все-таки с какой женщиной вам дальше было бы интересно, да, жить, а с какой женщиной вам очень-очень даже неуютно рядом, да, и тут дело не в том, какая женщина, а дело в вашем, в вашем понимаете, порыве, в вашем чувственном плане, потому что заставить кого-то себя любить, либо жить с нелюбимым, это, конечно, очень тяжело. Здесь вот об этом этот расклад. К сожалению, вижу людей, которые действительно друг друга очень любят, которые действительно жаждут свиданий, и, в принципе, начинание, да, основы точки по пажу мечей очень острое это ощущение. Оно приносит болезненные даже чувства в сердце по тройке мечей. Но здесь вот такие вот отношения, вот такие вот серьезные, видите, эмоции вы вызываете. Об этом, конечно, она вам никогда не скажет. Карта «Гроб» центральная. Четверка мечей говорит о том, что она закрыта по отношению к вам. Давайте смотреть карты вывода, карты итога. Если вы будете действовать, если вы смотрите этот расклад, скорее всего, вы заказываете эту тему. Дорогие зрители, для того, чтобы посмотреть, что будет далее, давайте смотреть, что нам скажут карты. Ну что ж, Пожезлов, новое начинание, Колесница, то есть Камерон, Монара и Диспэр. Диспэр – это карта отчаяния. Карты показывают, насколько вы отчаялись, насколько вы отчаялись, что никогда не будет вот этой вот страсти в вашей жизни. Скорее всего, вы смотрите на эту женщину, как на ну, знаете, объект вожделения для вас. Вы даже не совсем оцениваете ее с точки зрения там, семейных отношений, либо серьезности отношений. Для вас это что-то, что, знаете, вот, то, что для вас, вот, как первая любовь, что ли, как какой-то такой образ, вот считываю сейчас вибрационно, для вас это отношения, где вы можете смелым быть, вы можете отыгрывать любые свои какие-то удивительные фантазии, опять-таки, сексуального плана, потому что карта «Колесница». «Колесница» говорит о том, что вы не управляете своим эмоциональным планом да, в данном случае. Па Жезлов говорит о том, что это более такое ребяческое поведение, да, чувствуется энергетика такого мальчишеского ну, импульса, огромного импульса того, что я зажгу эти отношения, я я доскочу до да, вот этого человека, я возьму их в свои руки, я... Я сделаю невозможное, понимаете, колесница, здесь страсть, кипучая страсть. Монара, она усугубляет, да, любую ситуацию, которую мы смотрим, она ее утрирует. Вот здесь вот такая тройная, не знаю, десятер... десятерная страсть по отношению к тому, что можно все, вот с этим человеком можно все, можно испытать невероятное блаженство, невероятную силу, мощь вот этой страсти. Здесь все о страсти. И вот карта Кипер, которая уходит в связки с этим, говорит о том, что только с этим человеком, только с этой женщиной я был так счастлив. Потому что эта позиция выходит сразу под картой жрицы, да, и вашей карты Короля кубков по Декамерон. камерон в данном случае колода, которая изумительно показывает ваш, ваш как бы глубинный близостный план внутри вашей пары, я могу сказать, здесь невероятно счастливые отношения, если говорить о близости, да, если говорить об интимном уровне, если говорить о раскрытии потенциала друг друга с других отношениях, с другими мужчинами или с другими женщинами, ни вы, ни этот человек, на которого вы смотрите, там даже не идет речь о том, что раскрытие, там, понятия друг друга, да, вот именно здесь диспэра, это карта такого, знаете, огромного сожаления о том, что э, мы сейчас могли быть счастливы, счастливы мега уровнем, вот такого вот плана здесь расклад, об этом ее мысли, об этом ваши мысли, здесь оба человека страдают от того, что они не вместе, вот такой вот вариант вышел интересный, вроде бы смотрим на женщину. А выходит карта мужчины, который, вот именно мужчина, вспоминает эту страсть. Сейчас посмотрим, что вспоминает ваша женщина. Вот ее карта. Ну что ж, ваша женщина, оказывается, тайно желает, на минуточку, тройка пентаклей. В Монаре это карта семьи. По кипер карта «Мэридж, свадьба». И по девяточке жезлов говорит о том, что она как бы в противоречиях. С одной стороны, она злится на вас, обижена каким-то вашим, может быть, там недопониманием в прошлом или поведением. Но она очень хочет с вами быть на более серьезном уровне. Это удивительно. Она закрыта по отношению к вам, но она противоречива сердце своем, а она видит вас своей половинкой. Вот это неожиданный вариант, неожиданный исход, вернее, этого варианта в том, что вот, вот это вот страстное ваше начало, у вас был огромный импульс, да, огромный импульс в самом начале, друг с другом по десяточке кубков, да, вы, скорее всего, зажгли так очень хорошо, не по-детски, у вас была действительно любовная сумасшедшая love story в прошлом, которая дает сейчас через какое-то время да, вот такой вот итог этих карт о том, что женщина ваша хотела бы продолжение не просто продолжение отношений, она хотела бы с вами чего-то более серьезного. Есть вот такой процент дорогих зрителей, да на моем раскладе сейчас, в первом варианте, где женщина ваша, это ваша бывшая ну, не просто дамы сердца, да, а бывшая супруга. Потому что здесь выходит карта Мэридж по Кипер. Я должна сказать, что процентов 10-15 здесь будут бывшие ваши жены, молодые люди, да, которые, собственно, вырастались по причине вашего треугольника. И вы сейчас сожалеете об этом. Ну, сожалеете об этом не только вы, но и человек, на которого вы здесь смотрите. К сожалению, гордость женщины не позволяет, собственно, сказать вам об этом, но благодаря моему раскладу вы сейчас во все оружие и прекрасно понимаете серьезность этого расклада. Вроде бы тема такая, да, чего хочет женщина ваша и о чем она никогда не скажет. А мы сейчас увидели, что она очень даже... Хотела бы вам сказать и довольно-таки серьезную вещь для вас обоих. И очень жаль, что наша жизнь состоит из таких моментов, где любящие люди, еще раз повторяю, двойка кубков. Да, посмотрите, какие изумительные карты здесь. На столе королева и король кубков, да, вот все три колоды, которые я беру в руки, они в принципе одно и то же говорят. По первому варианту, опять-таки, да, здесь настоящие чувства, причем чувство, скрепленные настоящим близостным родством душ, тел. Мне не хочется говорить, знаете, таким сейчас, вот современным языком, да. Ну, скажем так, не хочется больше говорить о сексуальности вашей, она у вас тут зашкаливает. Мне больше хочется говорить о вашем сознательном уровне, молодые люди. Я вижу, что ваши мысли таковы, что вы очень сильно жалеете. Дисперс, смотрите, карта ваших мыслей. Здесь тройной, как бы, такой посыл о том, что вот еще вот эта карта «Слуга огня» в она указывает на то, что мужчина обескуражен, обескуражен тем, что потерял эти отношения. Ваша женщина на самом деле закрылась от того, что вы друг друга не поняли. Это очень глупо, но это так. В данном раскладе, да, вам всего-то надо было, наверное, помимо вашей страсти, уметь разговаривать, да, друг с другом. У вас здесь, в вашей связке, помешала вам э, фальшивая персона. Женщина, которая вклинилась в ваши отношения. В данном случае здесь с позиции мужчины идет, То есть э, женщина, которая в э, каким-то образом по троечке мечей, да, смогла проникнуть в святая святых, да, в ваше внутреннее пространство двоих, и, возможно, здесь были какие-то наговоры, возможно, были какие-то поступки с вашей стороны, которые повели к тому, что женщина ваша закрылась по карте вот, гроб, которая выходит на колоде «Кипер». Кипер здесь в данном случае говорит два раза об этой женщине, вот еще раз она выпадает в троечки мечей связки с картой Луны. То есть карта Луны Декамерон говорит, еще раз повторяюсь, о том, что, что женщине пришлось и мужчине пришлось эти отношения как бы сделать, ну скажем так оставить их в прошлом, и женщине пришлось стать как бы верховной жрицей. Стала она верховной жрицей для вас, потому что она как бы осталась, как вам сказать, тайной, вашей тайной. Здесь, в принципе, расклад о том, что это ваша тайна сердца, что желание, желанность этой женщины – это и есть ваша самая большая тайна, на которую мы сегодня посмотрели. Ну что ж, таков был ваш расклад, дорогие мужчины. Отпишитесь, пожалуйста, лучше всего в комментах под видео, наверное. Потому что, когда на электронную почту приходят, в основном люди обращаются по личной консультации. Если вы хотите обсудить вашу историю, насколько она проиграла здесь, это очень интересно, когда... Столько судеб, знаете, вот столько судеб читаю вот по поводу того, что есть какое то знаете, точка невозврата, когда мужчина, мужчина очень хотел бы сохранить какие-то отношения, но существуют, знаете, какие-то сроки, временные рамки, у которых он, допустим, ну, не смог попасть, да, грубо говоря, проворонил время. И получается вот такая жизнь, знаете, поломанная кривая жизни, которая выводит, ну, неважно, мужчину, женщину, в данном случае мужчину, смотрим, выводит на что-то другое, где он уже не чувствует вот этого захвата, вот этого полета, что ли, знаете, сердечного, умственного какого-то эйфорического состояния. И опускается как бы, ну, не то, чтобы на, на дно, да, но он уже понимает, что в других отношениях он уже другой, он уже ну, что ли, как вам сказать, знаете, как несет на своих плечах то, что, что, что не его, что ли, да, загружает себя, загружает какой-то жизнью, которую потом очень сложно, ну не то, что даже вернуть эти состояния, ощущения себя как такового, да, а вернуть... Вот знаете, свободу мышления, что ли, свободу вот этого порыва человеческого даже. Ведь если нас соединяют наверху да, друг с другом, ведь это не просто так, это какая-то таинственная, это таинство любви, понимаете? Это то, что невозможно купить, это то, что невозможно искусственно скомпилировать понимаете это то что здесь и сейчас в это мгновение вы не можете это распланировать запланировать понимаете вы не можете это поставить на рельсы рынка до да, торгово рыночных отношений понимаете это не об этом здесь вот сейчас расклад был о том что же все-таки между вами да, тайные желания о которых она никогда не скажет вот тайные желания я вам сегодня сообщила но не факт что ваша женщина когда вы придете к ней она бросится вам на шею конечно это ее тайное желание она ждет как любая женщина да, которая долго не может быть с тем человеком которого допустим она когда-то выбрала или он ее выбрал неважно Конечно, существует время для того, чтобы оценить, собственно, друг друга, оценить эти отношения, оценить, кто мы друг для друга, зачем мы друг для друга. И вот если человек обладает помимо того, что он эмоционален, да, обладает сознанием, развивается в этом направлении, хочет что-то, чего-то достичь, хочет свою жизнь вывернуть на что-то настоящее, чтобы ему интересно было жить дальше, развиваться, то тогда, конечно, человек стремится да, там, сохранить что-то, либо возобновить. Вот В данном случае я увидела желание женщины чтобы вы появились в ее жизни. Но она, конечно, закрыта по отношению к вам. Скорее всего, были обиды, были какие-то сказаны слова, возможно, даже специально, чтобы уйти от ответственности. Потому что по карте «Слуга огня» я прекрасно понимаю, что мужчина не очень доволен своим поведением в этих отношениях, в прошлом. Но опять-таки об этом я уже сказала, но в более мягкой форме. Поэтому если вы хотите наладить отношения с данным загадываемым человеком, то вам нужно просто быть искренним. Я всегда советую своим людям, которые обращаются ко мне, да, я, я советую самое главное, что нужно сделать в конкретном их случае, это выяснить, а нужно ли вам это да, вот нужно, нужно ли тебе это, молодой человек? Если это тебе очень нужно, тогда действуй. Если сомневаешься, то, скорее всего, нужно еще подумать, как бы взрастить в себе настоящие намерения, да, и тогда уже с этими намерениями двигаться в сторону загадываемого человека. Почему? Потому что, когда вы сомневаетесь, колеблетесь в своем решении, Человек, которому вы приходите на свидание, да, в данном случае мы смотрим за ваше взаимодействие, всегда чувствует ваше колебания, и это создает ненужную боль в отношениях, ненужные какие-то, знаете, трения, которые потом могут вам сослужить плохую службу. Собственно, об этом был этот вариант. Я думаю, и вам он был очень важен, интересен. Жду, в общем, обратной связи от вас. Я уже сказал, давайте пересмотреть второй вариант. Ну что ж. Начинаю, вы расслабляйтесь. кто сейчас на втором варианте у меня если вы э, мой подписчик и смотрите оба варианта я вас могу только похвалить и сказать что вы мудрейший мудрейшая личность потому что развиваете свою интуицию и заодно смотрите собственно правильно ли вы выбрали тот или иной вариант и что вам пригодится в будущем давайте смотреть чего же хочет ваша женщина и что она никогда вам... Ну, вернее, и что она никогда не скажет да, вам об этом. Что именно она хочет от вас, и что она никогда вам не скажет. Так. И карта, собственно, итога ваших отношений. Здесь у нас карта императора выходит на обороте. Видите, у нас опять двойные карты с первого расклада. Ну что ж, я могу сказать сейчас уже, да, пока не, был, не открыв карты, не выложив все. Я могу сказать, что меня смотрит человек достаточно властный, а человек, который обладает сложным характером, Человек, который не привык уступать, человек, который не привык признавать свою вину в чем бы то ни было. Сейчас мы посмотрим вашу ситуацию, но ну, вы достаточно такой крепкий орешек, скажем так. А вас, во всяком случае, ваша дама думает, что вы такой такой мужик сказал, мужик сделал, да? Не всегда это хорошо, конечно, вот верховная жрица выпадала опять. Ну, давайте посмотрим. Переворачивалась, вернее. Что же она все-таки хочет, да, и чего она вам никогда не скажет? Это очень интересно, правда? И карта итога, собственно, ваших отношений. На обороте у нас туз жезлого. Я могу сказать, что страсти здесь. еще больше, чем в первом варианте. Здесь один сплошной какой-то невероятный секс в голове у императора. Тут выпал именно император по отношению к загадываемой женщине. Именно кто на которую он смотрит. Ну что ж, женщина ваша, могу сказать, сердцеедка. Монаре. Такая, знаете, у нее очень много поклонников. Она достаточно дерзкая. Скажем так, обладает характером... В общем, если ей не по пути с вами, она вас очень быстро забывает. Если же она вас помнит, значит вы запали в сердце. Судя по тому, что здесь выходит император, я могу сказать, что к вам она, ну, не то, что неравнодушна, да, тут пока я не знаю, не могу сказать наперед. Но, но я могу сказать, что, а, ну, вы для нее обладаете весом, да, в мужском мире она на вас обращает внимание, как на, скажем так даже вот сейчас не могу слова подобрать. Все, перестань. Ты же не император. Чего ты так кричишь? Перестань. А, сейчас скажу. Она для вас... Вернее, вы для нее... Вы для нее человек, который... Очень много чего может сделать в ее судьбе. Скорее, вот так. Скорее, вот так она вас видит. Она видит вашу, ну, как вам сказать, власть над ситуацией. То есть она бы хотела быть первой, хотела бы, но она прекрасно понимает, что вот вы, вот вы, да, кто смотрит сейчас, что вы, наверное, тот человек, который единственный ей интересен в плане того, что всех остальных она уже как бы схавала, знаете, вот, ну, как говорят, Такое слово, знаете, некрасивое, но в то же время вот она всех видит насквозь, а вы какой-то вот такой человек, который ей, ну как вам сказать, интересен с точки зрения того, что вы сложный, вы не такой вот, ну как бы, ну... Вас сложно просчитать. Вот у вас есть какая-то изворотливость, есть какая-то доминанта, понимаете? Вот она привыкла доминировать, а вы не даете ей этого сделать. Что-то у вас есть такое, в вашем, возможно, в вашем образе, возможно, в вашем становлении себя в окружении, да, как вы себя ведёте, подаёте, да, что она вас видит таким человеком, за которым было бы интересно Понимаете, вместе с ним Было бы интересно Вот скажем, интерес я вижу В этом огонь Понимаете, туз жезлов Давайте посмотрим, что у нас по Кипер выходит Ее тайные желания Которых никогда не скажет И карта итога Говорит, хм. вот Большая удача, карта итогов в вашем тендеме. во втором варианте. ребят, карта большого выигрыша, карта денег, карта золотого рога изобилия. Если вы будете вместе, если вы будете зажигать по тузу жезлов, да, у вас ждет большой успех. Как финансово, потому что здесь огненные карты, да, так и в отношениях. То есть вам, в принципе, не зря вы встретились, а вы друг другу как бы, помимо того, что поднимаетесь либидо друг к друг другу, вы еще поднимаете жизненный такой ресурсный уровень каждого из вас. Ну что, здесь дьявольская энергетика страсти. По монарии старший аркан дьявол. Поздравляю. Но здесь сумасшедшие отношения. Здесь отношения, вот внезапное богатство по Кипер и двойка мечей. Здесь люди настолько друг друга желают. Здесь постоянная страсть. Причем люди по декамерон здесь в масках. Они не открывают чувства друг другу. Возможно, вы друг друга жаждете на расстоянии. Скорее всего, об этом эта карта, потому что она здесь в моем авторском раскладе. Это основной триплет. Линия ваша, да, темы, которые сейчас мы будем раскрывать, именно желания, да, которых не скажет центре расклада. Но основные карты, три карты, это всегда первые карты моих раскладов. Так вот здесь я могу сказать, люди очень страстные. Они настолько безумные в этом, что для них, для них не существует других планов. Там, морали, какой-то этики, человеческого какого-то социального мира. Для них самое важное ⁇ это то, что они чувствуют друг другу или там наедине друг с другом. Неважно. Вот это самая главная позиция. Да? Тайные желания, мы будем, ее будем смотреть далее. Но я могу сказать, что здесь сумасшедшие кипят страсти. Да? Еще больше, чем в первом варианте. Давайте смотреть далее. Я могу сказать так Здесь женщина очень долго ожидала какого-то проявления мужского Здесь выпадает у меня король Пентаклей Король Пентаклей достаточно... С карты «Император» я сравниваю, да, «Декамерон», ну, как в связке. Я понимаю, что здесь мужчина, находящийся в отношениях достаточно долго, семейных отношениях, мужчины, семья, в данном случае мужчина непростой, потому что он абсолютно не владеет своим, как сказать, эмоциональным планом. Он по карте Лавер Скиппер, по карте Семерка Земли, Семерка пентаклей О постоянных наблюдениях за загадываемой женщиной. Здесь вот видно, да, такой образ монаши, монашки, и сзади нее мужчина, который наблюдает за ее интимным пространством, можно так сказать, по монаре. Я могу сказать так, Мужчина не оставляет эту женщину в покое, как бы, да? он жаждет, а, постоянно во сне постоянных встреч, здесь об этом вариант, потому что есть любовь, есть страсть, огненная страсть в отношениях, но мужчина не свободен. Сейчас я посмотрю, что же все-таки тайны желания женщины по отношению к вам. Здесь опять-таки показывают мужчину дьявола, такого совратителя. Здесь мужчина-совратитель по карте дьявол. Мужчина, который смог женщину завоевать каким-то интересным способом и что она сама не заметила, как стала его, грубо говоря, таким, знаете, талисманом, знаете, таким жизненным. Я не знаю, как даже объяснить, что вот ощущаю. Здесь женщина – это такой, знаете, источник вдохновения огромный для этого мужчины. Она для него все. То есть он без нее не горит, не, не живет. Не, не проявляется, да? Вот для него она бесценное существо. По тройке Пентаклей, по карте Сила представьте, Старший Аркан, и по карте Кипер occupation Работа над отношениями. Женщина жаждет, что помимо этого плана, который есть на данный момент, Возможно, он есть в ваших мыслях, не обязательно он существует в реалиях. Мы говорим о женском, да, вот что что женщина хотела бы, но никогда не скажет вам. Она хотела бы, чтобы вы эту силу, с которой вы работаете над чувственным вашим интимным планом, вы воплощали в работе над отношениями. Простите, пожалуйста, сейчас у меня упал свет, котик у меня. В общем, сейчас поправлю свет и вернусь. Ну, вот видите, как силу страсти влияет даже на котов. У меня упал свет, но мы все равно продолжаем. Ну что ж, сила страсти настолько велика, понимаете? Настолько велика, что рушится все вокруг. И ей бы хотелось, чтобы эту страсть вы все-таки вкладывали в отношения, сами выстраивали позиционно, понимаете? ну как бы относились более серьезнее к ней, то есть она не хотела бы быть третьей, она не хотела бы быть зависимой, понимаете? По тузу жезлов я могу сказать страсть страсти, но женщине все-таки хотелось бы с вами какого-то взаимодействия более личностного, более, скорее всего, здесь разница в возрасте, мужчина старше, мужчина, ну, скажем такой, были продуманы, да, вот в жизни, да, и обладающие, опять-таки, повторюсь, отношениями, то есть это у вас отношения, как вдохновляющие вас, да, на жизнь, но ей бы хотелось, чтобы вы больше уделяли внимание, как, по сути, как как к женщине, понимаете, не просто объект страсти. Здесь вот такой момент, вот такой момент, к сожалению, или к счастью, опять-таки, у кого как, да, кто смотрит, <смех> у кого какие мысли по отношению к этой ситуации. Я могу сказать, что женщина мне ваша, в принципе, понятна ее позиция, она тоже к вам неравнодушна, это я вижу по карте «Старшему аркану сила». Здесь сила взаимная, ощущение того, что по тузу воздуха могу сказать, женщина ваша свободолюбивая, она достаточно эффектна. Она здесь, вот, в карте Монара. А характеристика ее, по шестерке кубков по карте Ребенок Китр. Я могу сказать, что она хотела бы очень хотела бы семью, хотела бы детей, она хотела бы быть с вами, ну, вместе. Понимаете, здесь как бы позиция, в общем-то, понятна, ничего нового, наверное, вы сами знаете об этом, но пока что не можете предложить. И она для вас просто муза, она вдохновительница ваша, да, но. Тем не менее, выпадает ее тайное желание в чем, чтобы вы работали именно над этим, да, над тем, чтобы эти отношения для вас стали чем-то более, чем просто физическим выражением вашей огненной страсти. Да? Карта император говорит о том, что вы пока не приемлете, как бы не приемлете ситуации, где. Ну, где вы даете женщине а, как бы лидирующую роль да, в отношениях. Здесь она свободолюбива, но она в этом и в конфликте, как бы в таком ментальном с вами, что вы не даете ей этой свободы почувствовать себя настолько любимой, да, настолько чувственно раскрыться перед вами. Возможно, в этом и есть, собственно, конфликтность данного расклада да, по двойке мечей, которая выпала сразу, что она, в принципе, уже, наверное, ищет вариант, да, могу вас просто сказать, что ищет вариант человека достойного, который будет вкладываться в эти отношения, Пуди Камерон, король Пентакли, да, вкладываться именно, ожидает вклада любовного такого, знаете, чтобы не просто так встречаться с мужчиной, а быть ему уже ну, настоящим оплотом в жизни. Женщина здесь не дурна, не глупа, не наивна, она действительно заслуживает этого. Ну, как, в принципе, наверное, любой человек заслуживает счастья, да, но в данном случае женщина заслуживает вашего такого э, внимания со стороны э, именно человечного внимания, потому что здесь я вижу, вы не додаете. По шестерке кубков есть какой-то элемент, знаете, она задумывается о том, что это прошлое, которое было с вами, да, оно было слишком страстным, но не было тем, что, что она видит в развитии, в своем развитии, в своей жизни. То есть я могу сказать, ваш дьявол, да, вот, собственно, который выпадает в первом, в, первой, в первом триплете, в том, что вы живете просто страстями. Да, молодой человек? Вы живете страстями. Вы не живете чувственным, сердечным планом. Вы живете Первым, первым энергоблоком, который, собственно, у всех людей развит по причине того, что все люди обладают собственно, этой сексуальной энергией в той или иной степени. Но вы не хотите идти дальше, не хотите развиваться в чувственном плане. Возможно, вы боитесь того, что вам придется выйти из тех отношений, в которых вы сейчас есть, семейных. Да, я вас понимаю, но если мы говорим об этой женщине, то она мечтает именно о семье с вами. Да, совершенно вероятно, выпадает король жезлов и десятка воздуха. То есть она подумывает о том, я уже говорила, чтобы выйти из ваших отношений. Есть у нее такие желания. Она вам никогда этого не скажет, но она подумывает о том, чтобы найти человека, да, который будет ее по-настоящему воспринимать не только как страстный потенциал, не только как фигуру, не только как чувственность, а именно как как, собственно, любовь, которая на года. Да? Вот у нее есть некий страх, что рядом все подруги, там, ну, знаете, вот эти шаблонные дела, рядом все подруги вышли замуж, там рожают детей, а она как бы как бы да, она вам любима, желанна, но ей этого уже мало. Когда-то ей было э, очень хорошо с вами, но идут года, идет время, и она подумывает о том, что, возможно, вы да, вы император сейчас, вы император, вы главный, главный мужчина в ее жизни, но она подумывает о том, что э, мужчин много, и, возможно, вы никогда не сделаете выбор в ее сторону, и ее, ее это гложит ее сердце, ее мысли, ее ну ранит даже. Не то, что, знаете, вот у нее есть некая травма по отношению к тому, что я бы хотела вот этой настоящей любви, я ее ожидаю. А она не в том, чтобы быть, быть все время вместе, да, в близости и э, думать друг о друге. А она в том, чтобы мы вместе жили и, и в принципе между нами не было третьих, третьих лишних лиц. да, вот Ее мысли достаточно такие болезненные о том, что э, сила, сила ваших отношений в тройке пентаклей вот в карте да, оккупейшн, постро, построение ваших уже серьезных отношений. Ну что ж, давайте посмотрим карты итога. Карты итога у нас сегодня таковы. Десятка жезлов, ей очень тяжело на данный момент, да, Патти Камирон, даже вот ей тяжело, то, что говорила, болезненно, сдерживать ощущения какие-то. Знаете, вот с одной стороны, есть это к вам страсть, не хотелось бы терять эти отношения, но с другой стороны, она понимает, что а Когда-нибудь ей придется пожалеть об этом, что она вот не стала, не стала, да, не поставила точки над И, что ли, не стала выходить из этих отношений. Ее тайные, тайные, как бы мысли о том, что она королева воздуха, королева воздуха, видите, женщина свободная. Я уже говорила вам о том, что по отузу мечей, да. Вот она, выходит, эта карта. Это женщина, которая не приемлет, когда ее обьюзывают ну, используют, да, в каких-то ситуациях, она понимает, что она должна становиться мудрее. Карта Кипер, да, выходит такая. Женщина взрослая, которая постоянно мыслит, задумывается о своем будущем. По десятке жезлов она хочет найти отношения, где ее будут ценить, любить, уважать. Именно уважать, как женщину, которая по-настоящему отдает себя. И ее любимый человек отдает себя только ей. Вот ей вот такие вот вот такой формат отношений сейчас она ищет и ждет. Даже она его не ищет, я бы сказала, она просто его ждет. Она мечтает об этом, она желает этого. Ну и карты, собственно, итога. Карта Умеренности, Ашаркан, всадница воздуха. То есть она все-таки и bad health, да, у нее даже, я могу сказать, вам она портит настроение этим, да, вот этим трем связочкам, тем, что она уже показывает, может быть, свой строптивный характер, норов свой, да. Я могу сказать, это карта, в принципе, итога. Я могу сказать, что по повсадницы воздуха, скорее всего, будет уход из ваших отношений, в ближайшее будущее, потому что здесь и десяточка воздуха, это прекращение отношений с королем жезлов. Король жезлов в данном случае это ваша характеристика, потому что король жезлов и император – это мужчина, который... Обладает свободной, ну, как бы с как третьими отношениями, вторыми, вернее, да, плюс к своим основным отношениям в семье. Я могу сказать, что вот от уход от вас она планирует, но она вам, конечно, никогда об этом не скажет. По карте умеренность, она не хотела бы, чтобы вы знали об этих ее желаниях, об этих ну, собственно, решение об этом, да, почему? Потому что решение это она приняла достаточно давно, но по карте умеренность и по карте bad health, плохое здоровье, у нее некий страх Сообщить вам об этом, ну, как бы решении, да. И она хочет, как бы, подстраховаться, я это прекрасно здесь понимаю, по старшему аркану сила, она хочет подстраховаться и все-таки выстроить, попробовать все-таки выстроить с вами какой-то диалог, в котором она хочет объяснить свою позицию. И потом, если вы уже ее не услышите, не захотите, собственно, проникнуться, да, вот не захотите что-то менять в своей жизни, то она считает, что она заслуживает большого счастья, играет фотон с человеком. Вот выходит человек, мыслящий под этой картой, да, вот как бы пара. Смотрите. Она заслуживает в своей жизни, да, мужчину, который будет ее ценить. Для нее сейчас важен не план чувственности, для нее важен план серьезности по отношению к ней. Много раз я произносила сегодня мысли женщине вот именно в этом втором варианте, что она слишком сексуальна для того, чтобы подавлять свое желание к вам. Возможно, ее это гложет, что она сильно привязана к вам физически, понимаете? Есть такой момент, вы запустили этот процесс, как бы вам сложно выйти сейчас из этих отношений, я вас понимаю, да, потому что вы друг друга питаете, напитываете этим планом, но кроме вот этих вот ваших встреч наедине, да, у вас больше ничего нет, а для любой женщины, ну, это как бы разрушает ее психические такой вот. Ну потенциал, как бы, да, ей помимо эмоций, ей нужны еще все-таки часы проведения с ней, да, вот, чтобы вы на глубинном уровне с ней соединялись. Вот этого у вас сейчас не хватает, да, вот вы этого не можете себе позволить. Я не увидела вашу позицию, я не увидела, насколько нужно именно это вам, да, молодому человеку, но я увидела ее тайное желание поскорее обрести такого плана взаимодействия. Она очень хотела бы, чтобы это взаимодействие было с вами, поэтому она включила к вам небольшой холод. из да? карты Туз Жезлов, Королева Жезлов, садница Воздуха по Монаре. И все-таки она рассчитывает на ваше понимание, на вашу небезразличность. Я также вижу, что недавно женщина перенесла некий, ну, карты мне показывают, некий кризис да, в здоровье, была у нее ситуация по здоровью не очень хорошая, и она нуждалась в вашей поддержке, но она ее не получила, она не получила вашего участия. Именно поэтому сейчас очень актуален для нее этот, ну, как бы, позыв разговора, диалога именно с вами. Я вижу также ситуацию, когда... Здесь, на этом столе, есть, я уже повторюсь, люди, которые сейчас не вместе, они на расстоянии по двойке мечей, им нужно совершить какой-то выбор для того, чтобы быть вместе и выиграть, собственно, большое счастье в виде любви, такой настоящий по карте Lovers Keeper, сил такого мощнейшего чувства друг с другом. Но вы пока не вместе, и... У каждый из вас обладает определенным количеством преград. Но вы бы хотели соединиться и по тузу жезлов. Все-таки я вижу этот возврат да, в то прошлое, которое у вас когда-то было. Вы бы хотели а, все-таки убрать вашу остановку, паузу в отношениях. Я здесь тоже это вижу. Я могу сказать, что дерзайте. Если у вас получится собственно, сделать этот выбор правильным в своей жизни у каждого из вас, и мужчины, и женщины, то вас по карте умеренность ожидает очень сладостное время, сладостное именно в раскрытии вашего эмоционального, сексуального потенциала. Потому что в тех отношениях, в которых вы сейчас находитесь, вы не чувствуете заботы, вы не чувствуете радости. По карте дьявол я могу сказать, что вы не чувствуете даже себя ну, по-человечески здоровым да, человеком, потому что ощущаете давление, давление ситуации, давление может быть, социальные какие-то преграды, может быть, статусы ваши не соответствуют друг другу. Здесь тоже такой момент показан. Вы как бы в карте ожидания находитесь по отношению к своей жизни. Десятка жезлов, вам очень тяжело эта ситуация. Вы постоянно менталите, вы постоянно думаете о том, что жизнь проходит мимо, я хочу этой любви, я хочу выразить свои чувства. Опять-таки показываю в данном случае, в данном подварианте, как бы в эту ситуацию, да, для тех, кому это актуально. Что я могу сказать? Второй вариант здесь более сложный, здесь тайные желания понятны. Первый вариант был очень искренен и в общем у каждого свое, каждая ситуация каждый человек, который смотрит это видео, принимает эту информацию и накидывает на свои события в жизни и понимает вывод расклада. Для чего я стала делать для вас, дорогие мужчины, выводы раскладов? Для того, чтобы вы понимали, есть ли по-настоящему открыта для вас дорога для того, чтобы совершить прорывы в ваших взаимодействиях. В первом и во втором варианте эта ситуация не проигрышна для вас, да? Вы можете совершить прорыв. Опять-таки, если по королю жезлов, вы включите вот это действие, взаимодействие. Здесь это очень важно. Женщина во втором варианте задумывается о других отношениях. Да, в первом варианте там такой ситуации не было. Так что, если вам это все было интересно, полезно, и вы получили удовольствие от моих раскладов, пишите, я буду очень рада услышать вашу обратную связь. Я для вас всегда беру темы, которые интересны именно вам. Думала, что будет больше тем, скажем, о вашей реализации, ну, вашей конкретно, да, о здоровье, о бизнесе о каких-то может быть ну, конкретно, да, вот личностных форматах. Но я смотрю, что до сих пор интересные темы именно на любовную тематику. Я рада, что вас это все интересует. В принципе, у меня таких раскладов очень много на канале. Если вам хочется посмотреть что-то еще, пожалуйста, волкам нажимайте под каждым видео на мою, так сказать фотографию, там выйдет мой канал, и здесь вы увидите около 80 видео на эту тему. Я могу сказать еще, что любое видео, которое вы нажали в данный момент времени, для вас ключевое, так как Вселенная и при вашей интуиции работает в связке с, ну, с вашей интуицией. Если вы мыслящие глубоко такой глубокий, да, глубинный души человек, если вы реально ощущаете свет, тепло в, сердеч... в сердечной своей структуре, да, как человек, то вам эти видео волшебным образом помогут. Вам приснится сон, вам вы увидите свою дорогу, как решить конкретно вашу задачу. Вы сможете по-другому взглянуть, с другого ракурса на те или иные отношения. Вы сможете, понимаете, выйти за рамки, за рамки своего такого, знаете, тупикового ощущения ситуации. Вы сможете увидеть вот узенький, маленький проходик, который вам мешает убрать цикличность, цикличность каких-то Проблем, даже не касаемо отношений, просто проблем, по которым вы входите, как белка в колесе по кругу. Вы сможете понять, что через расклад вы смогли увидеть позицию не только свою, а еще и другого человека, на которого вы смотрите. Именно поэтому я стараюсь всегда сделать для вас именно в авторском своем раскладе позицию ее по отношению к вам, и вашу позицию по отношению к ней. Для чего? Для того, чтобы вы увидели, что на самом деле, как бы вы не дерзили друг другу, не ругались, не конфликтовали, не забанивали, не отворачивались, может быть, даже ругались страшно, да? Но, тем не менее, внутри себя вы жаждете одного и того же. Если это, конечно, есть да, в отношениях, и карты это показали. Если карты показывают полную незаинтересованность, конечно, это всегда видно, я вам об этом тоже скажу. Но в любом случае запомните одну такую вещь. Никогда не делайте поспешных выводов о людях. Потому что вы никогда не знаете... В чем причина, истинная причина того или иного слова поведения? Понимаете, мы не отслеживаем более 50%, скажем так, невербального общения друг с другом. Есть моменты, когда что-то сложно для понимания, не пришло пока осознание той или иной ситуации, не пришел пока тот-тот... Вот понимаете, маячок, ключик, который позволит открыть ту или иную дверь для сближения. Бывает так, что какая-то вот, понимаете, какое-то одно слово, какая-то одна песня, какой-то один, может быть, фильм, не знаю, может быть, даже картина в музее, да, раз и раскрывает ваш сердечный потенциал. У людей, у которых он закрыт, он не дает проявиться полностью в отношениях. То есть люди с закрытым сердцем не могут по-настоящему прочувствовать другого человека. Для того, чтобы открыть этот ваш клад, да, сердечный потенциал, вам нужна работа над этим. К сожалению, мы все разные, мы рождаемся кто-то с одними качествами, кто-то с другими и в той среде в которой мы находимся где мы растем где мы работаем где мы каждый день да вот вынуждены общаться с тем или иным кругом людей все это накладывает отпечаток на нашу психику выводы на наше мышление если от всего этого уйти да если вот мы полное чистое сознание вот чем люди да вот куда уходят которые занимаются медитациями они пытаются понять кто они внутри себя вот когда мы это понимаем нам намного легче понимать что нам нужно и найти того человека увидеть его среди огромного количества людей который действительно наш понимаете здесь вот такая вот удивительная вещь и для того чтобы это все понять прочувствовать и сделать правильный самое главное правильный верный для себя вывод Нужны годы. У кого-то это меньше, у кого-то больше. Но для того, чтобы нам понять это еще быстрее и как бы еще визуальнее, да, вот ну, не, не на каких-то там теориях, словах, мы берем вот, собственно, и инструмент такой, как, допустим, Таро. Инструментов-то на самом деле много. В данном случае я беру карты Таро для вас, либо карты других систем, Кипер или Норман либо еще есть система, ну, неважно, сейчас не об этом. И для этого я вам показываю, что и как в вашей голове сконструировано да, и в головушке вашего любимого человека. И вы тогда начинаете понимать, что слова на самом деле не обладают стопроцентной правдивостью, что ли. Многие люди говорят вещи, не подумав потом жалеют об этом. Вот об этом были сегодня мои расклады. Да? О том, что вот, собственно, чего же она на самом деле желает по отношению к вам, но чего не может сказать и никогда не скажет. А по причине чего? Да по причине того, что она либо стесняется, либо она пока осознана, либо она вас боится, либо вы давляете над ней. Понимаете, у женщин, у них э, позиция... Как бы сказать Гордости Она немного другая Она не такая, как у мужчин Мужчина, если ему что-то не по нему Он берет и сразу уходит А женщина, она может не высказывать Она может уйти внезапно Не объяснив И это обескураживает понимаете вот. ну, Я в данном случае частный случай привела Но я в принципе говорю о том что, Чтобы разобраться в сердце Другого человека Неважно, мужском, женском Нужно очень многое понимать сначала о себе, как устроен твое сердце, как устроен твой ментал, как устроены твои эмоции. И тогда ты, как любой человек на земле, да, сможешь понять кого-то другого. И если это твой человек, любимый человек, Конечно же, это очень важно понимать другого человека. Точно так же, как важно, ну, точно так же важно, чтобы любимый человек понимал тебя. Вот поэтому так важны эти расклады, ваши темы, ваши взаимодействия, ваше, ваше внимание к этому, понимаете? Вот поэтому я, собственно, и взяла эту тему многострадальную, можно сказать, потому что. Очень часто люди обманываются в своих выводах по отношению друг к другу. Ну что ж, я была очень счастлива побыть с вами. Надеюсь, это видео для вас будет очень классным, и вам оно понравится, а вы мне об этом напишите. Я вас очень люблю, и каждый раз, когда я пишу для вас какую то из своих работ, я всегда смотрю, знаете, на вас, дорогие друзья. И вижу, какие вы классные. И я правда вас вижу, вы можете не сомневаться. И мне очень трогательно на душе, что у меня такая аудитория чудесная. В общем, всех подписчиков приветствую, обнимаю. Счастья вам, радости и побольше любовных встреч. Очень-очень хочу, чтобы вы навсегда избавились от чувства одиночества и встретили свою любовь, либо никогда уже не расставались с любимыми, которые вы сейчас имеете в своем сердце. Всего доброго! Пока!